Что же такое автоматизация, коллеги? Очевидно, да, это автоматические письма, но автоматические письма, они бывают двух типов. Первое – это триггеры и второе – это транзакционные письма, сокращенных назвал транзакции. В чем же ключевая идея каждого из них? Давайте поговорим про каждый из типов отдельно. Триггеры. А, триггеры – это те письма, которые от, отправляются пользователям после совершения определенных действий на сайте. Ну, к примеру, вы зашли на сайт, положили товар в корзину и не купили. Через три часа вам отправится письмо с предложением этот товар купить. «Коллеги, кто из вас получал подобные письма? Поднимите руку или нажмите плюсик?» Я поднял руку. Я регулярно такие письма получаю, когда покупаю в интернет-магазинах. Друзья, к сожалению, у многих, может быть, рука, рук не вижу, кто-то поднял руку и забыл нажать плюсик. Отлично. То есть вы все видели, да, большинство виделок, что действительно вот такие письма они есть. Отлично. Это вот такой самый яркий пример триггерного письма. Письма забытой корзины. Существует еще огромное число различных триггерных писем. Сейчас мы поговорим про них отдельно. В целом, давайте вот на этом этапе с вами запомним, да, что триггеры – это те письма, которые отправляются после совершения какого-то конкретного действия на сайте или наоборот после несовершения какого-то действия на сайте. Давайте посмотрим на письмо, которое представлено на слайде. Письмо триггерное письмо "забытые корзины". Ну здесь оно с одной стороны и классическое, и не классическое. Почему? Потому что мы видим, да, с вами, что есть товар, да, который забыл человек, да, то есть это мышка Apple Magic Mouse. И есть далее инструкция. Для чего нужна инструкция? Инструкция нужна для того, чтобы усилить предложение, чтобы сказать, объяснить людям, да, которые, может быть, не понимают механики работы забытой корзины, показать им, как это все работает. И опять же, такие, вот, такие инструкции они позволяют повысить результативность рассылки. Что характерно, письмо ⁇ забытой корзины ⁇ про которое до сих пор многие интернет-магазины задумываются о том, вообще внедрять или не внедрять, она оказывается ну, безумно результативной. По нашим данным 10-15% всех пользователей, которые получили письмо ⁇ забытой корзины ⁇ покупают. В итоге можете представить, да, что для того, чтобы внедрить это письмо, необходимо потратить, ну может быть, часа-4 программиста ресурсов да, айтишника, но выгода здесь ну, просто очевидная. То есть очень много людей просто на автоматической основе будут, будут получать это письмо и вы будете зарабатывать деньги просто потому, что вы один раз настроили а, подобное письмо. Безусловно, есть технические нюансы, да, касающиеся того, какой товар подтягивать, какое название писать, какую цену писать, но это уже технический вопрос и, повторюсь, для нормального такого профессионального айтишника, внедрить такое письмо, а, забыток корзину ну, но это не займет больш, большое количество времени. Тут все очень зависит от той платформы, рассылки которой вы пользуетесь, а, и зависит от того, а, безусловно, какие у айтишника, и конечно же все зависит еще от того, какой crm платформы вы пользуетесь, а, потому что там необходимо будет делать API-интеграцию, что ну, у разных платформ разная возможность интеграции. И движемся дальше. Рамиль, вот давайте отвечу на вопрос, коллеги. Рамиль задал хороший вопрос, как узнать мыло, если человек ушел с корзины, не заполняя данных. Рамиль, к сожалению, узнать мыло этого человека никак невозможно, поэтому основное условие, которое должно быть, это либо наличие личного кабинета, либо если человек вбил свои контакты, к примеру, в форме заказа, да, нажал кнопку Заказать или не нажал кнопку Заказать, но вы могли, к примеру, подтянуть эти данные с, с e-mail и отослать одно единственное письмо с предложением, ну, не с предложением точнее, а с напоминанием. Скажем, такое системное письмо. А, в целом же, как бы, ну, безусловно, нам нужно взять e-mail e адрес, и ну, без него мы никак, к сожалению, не сможем это сделать. А, еще просят порекомендовать CRM-систему. Ну, в принципе, здесь я, наверное, не буду а, что-то такое из ряда вон выходящее предлагать. Ну, 1С Bittrex очень даже подходит себе для а, работы. Движемся с вами дальше. Автоматическое письмо. Автоматическое с рекомендациями. На слайде вы видите как раз таки еще одно триггерное письмо, которое посылается еженедельно клиентам интернет-магазина. И оно формируется на основе персонализации. Что это значит? Это значит, что мы подключаем сервис Retail Rocket, который помогает нам подобрать рекомендации для каждого уникального пользователя. Соответственно, сервис RetailRocky подтягивает данные, и мы уже за счет нескольких скриптов подставляем, подставляем эти данные в нужном виде, в нужный шаблон и людям отсылаем. Что мы с вами тем самым делаем? Во-первых, мы очень сильно экономим ресурсы дизайнера, который бы мог это письмо делать вручную, да, регулярно. А Во-вторых, мы с вами за счет того, что внедрили рекомендательную систему, повышаем вероятность того, что именно эти товары человек приобретет. Коллеги, кто из вас знает про сервис Retail Rocket? Я опять поднимаю руку, а вы ставите плюсики, если знаете и минус, если не слышали и не в курсе, чем они занимаются. Да, вижу, что большинство, подавляющее большинство не знают про этот сервис. В таком случае давайте коротко вам расскажу. Retail Rocket это сервис, который это рекомендательная система. Что это значит? Это значит, что человек зашел на ваш сайт, посмотрел товары и, к примеру, ушел. Или, допустим, он смотрит какую-то конкретную карточку товара. Может быть, даже ее там нажал кнопку купить, и нам необходимо ему что-то допродать. Но как бы вариант плохой, да, сделать какой-то скрипт, который просто будет автоматом какие-то товары ему предлагать. Либо внедрить сервис RTL Rocket, который будет на основании огромных массивов данных, которые он собирает на сайте, на вашем сайте, анализировать, какие товары с какими покупают, выстраивать эти связи, и человеку, который купил, допустим, MacBook, ему в рекомендательной такой плашке подставлять. Там рекомендацию купить, не знаю, мышку для этого MacBook, какой-то коврик для этой мышки, ну, какие-то связанные товары. Бывает, что товары, ну, связь не подчиняется каким-то законам логики, потому что она ос осуществляется на основе цифр, на основе алгоритмов. Поэтому она, безусловно, очень-очень точная. Поэтому мы уходим от каких-то таких креативных маркетинговых решений и приходим к, реальным, к реальному маркетингу, маркетингу основанному, основанному на данных. Друзья, я понятно объяснил, Соответственно, этот сервис умеет вычислять рекомендации и эти же рекомендации он умеет отдавать в сервис рассылки. Мы эти данные подтягиваем и ему выдаем эти данные вот в таком письме, которое вы видите сейчас на слайде. Какой профит от него? Профит очень понятный, это письмо генерирует около 10 продаж просто за счет того, что мы его внедрили Собственно, потратили, опять же, несколько часов программиста, и теперь оно на регулярной основе отправляется людям. Коллеги, смотрим еще с вами одно триггерное письмо. Скорее, это даже не одно письмо, а серия писем. Так называемая welcome цепочка. Что это под собой подразумевает? Велоком цепочка начинает отправляться тогда, когда человек подписался или зарегистрировался на вашем сайте и высказал желание получать сервис рассылки. Соответственно, в данном примере вы видите серию из трех писем. Первое письмо. Давайте, так, так, точнее, немного с другой стороны зайдем. В чем ключевая цель Велоком серии? В том, чтобы очень мягко и в то же время эффективно втянуть человека в коммуникацию с компанией. Чтобы мы не сразу начали продавать э, там, промо рассылки, купоны, скидки, купи, купи, купи. Чтобы мы очень лаконично и грамотно выстроили коммуникации. Э, так сказать Сделали очень тесную связку между вами и вашим клиентом. А вот в данном конкретном случае для компании Мистер Колгот, которая продает женские колготки, то есть товары такие да, ежемесячного спроса или даже еженедельного, да, для кого как. Настроили такую серию из трех писем. Первое письмо это письмо знакомства. В нем мы подробно рассказываем о том, чем занимает интернет-магазин, почему, какие у него есть преимущества. Так, к примеру, 100% подлинные товары, удобный фильтр для поиска колготок, бесплатная доставка от 1500 рублей, ну и еще несколько. Плюсов. То есть реальных плюсов, которые не просто там, да, у нас качественные колготки, да, а у нас там действительно процентов подлинный товар, там, доставка в течение трех часов по Москве и прочее. Помимо этого, в этом же письме мы добавили возможность скачать PDF-материал. То есть в, этой, в этом письме есть такой, ну, назовем это подарок, то есть вау, создаем вау-эффект, когда человек открывает это письмо и видит, что. Мы ему предлагаем бесплатно скачать какой-то интересный, полезный а, материал. А, соответственно, человек скачивает, а, ну, безусловно, счастлив, и тем самым мы еще больше создаем связку между вами, а, когда компанией, и вашими потенциальными клиентами. А, тем самым, вот, давая такие вау-штуки, мы а, снижаем отток от базы, отток из базы пользователей, потому что они ней связываются с вашей компанией. Второе письмо, которое мы расслаиваем, которое точнее расслаивается автоматически, это а, контентно-продающее письмо. В нем мы выбрали три топовых бренда интернет-магазина и нашли то интересные исторические э, данные. А, написали, какие продукты поставляет данная компания. И в итоге, с одной стороны, это письмо является не продающим. То есть мы в нем напрямую ничего не продаем. С другой стороны, рассказывая о брендах, в то, в то же время мы даем ссылку, да, кнопочку, на то, чтобы человек перешел на сайт и посмотрел продукцию этого бренда. Таким образом, вот здесь получается такая очень здоровая, здоровская контентно-продающая связка, которая действительно генерирует очень хороший трафик на сайт. И третье письмо. Это соцсети. Соответственно, ну, для этого конкретного клиента была, было очень важно, чтобы люди заходили в социальные сети, общались там, участвовали в конкурсах и прочее. Соответственно, мы тоже предлагаем им добавить в соцсети. А, вот в чате пользователь Тимонги задает следующий вопрос. А, смотрите, да, это не целевое действие. Ну, скажем так. У этого письма, да, первого, письма знакомства, нет какого-то конкретного целевого действия, потому что оно приходит сразу же, как только человек зарегистрировался на сайте. То есть он уже там был, и нам нет смысла его тянуть опять на сайт. Поэтому, дабы создать тесную связку, мы ему даем полезный материал. По сути, ну, можно сказать, что вот в данном письме этот полезный материал, он является целевым действием. То есть мы сразу же даем человеку, да, еще до того, как он что-то у нас купил, что-то полезное, что-то бесплатное. Ну, для многих это действительно очень позитивно влияет на их имидж. Арина, я, наверное, неправильно сказал, да, неправильно объяснил, мы их не переводим на сайт бренда, мы переводим на сайт мистер Колгота. То есть мы переводим их на ту страничку, на которой собраны товары именно этого бренда. Так будет правильно сказать. И, соответственно, переходя на товары, прочитав историю об этой продукции, увидев товары, они… Покупают. Движемся дальше. Мы с вами видим, здесь я привел скриншот одной из статистик, как раз-таки вот этих трех писем. И мы видим, да, что первое письмо открыло 46%, второе письмо открыло уже 34%, и последнее письмо открыло 27%. С одной стороны, может показаться, что это такой страшный показатель, да, мы видим, что открываемость каждого последующего письма снижается. С другой стороны, могу вас заверить, что это естественный процесс, естественный процесс, когда люди теряют интерес к рассылке. Вопрос в том, скорее, как сделать так, чтобы уменьшить долю тех людей, которые отказываются от прочтения наших, наших писем. Тем не менее, да, вот, э, теперь вы как бы, тоже, да, для себя зафиксируете, что э, безусловно всегда открываемость будет падать. Вопрос в том, насколько сильно. Э, какие еще могут быть, могут быть здесь интересные варианты в части триггерных писем? Ну, Во-первых, это э, приветственная серия после подписки, покупки, да, про которую мы поговорили. Это реактивация подписчиков, к примеру, мы э, делаем, настраиваем систему таким образом, чтобы тем людям, которые не покупали у нас уже полгода, автоматом отправлялось письмо с предложением, что-то купить, либо с предложением, либо с вопросом, почему вы у нас давно не покупали, оставьте, пожалуйста, отзыв, напишите причины, почему вы ушли от нас к конкурентам. А В-третьих, это напоминание, напоминание о сгорании бонусов. К примеру, если вы за покупки даете бонусы, логично да, напоминать периодически о них. И еще более желательно сделать дедлайн по использованию этих бонусов. Поэтому, там, допустим, за месяц до того, как эти бонусы сгорят, вы, опять же, высылаете автоматическое письмо, которое говорит о том, что через месяц эти бонусы сгорят. Поэтому рекомендуем ими воспользоваться как можно скорее. В-четвертых, это поздравление с днем рождения, это именины. Ну, здесь, я думаю, все очень понятно, не нужно как-то дополнительно объяснять. И, в, в конечном счете, это годовщина, к примеру, с момента покупки. Человек у вас купил год назад, через год имеет смысл его поздравить, сказать, что год назад вы у нас впервые приобрели товар, мы очень рады, что у нас началось с вами сотрудничество. чтобы мы могли вам сделать такого, что привлечет ваше внимание? Ну, как-то так. Что... Коллеги, да, вот, прошу прощения, здесь неправильно немножко слайдов э -э, не поставил. Давайте еще вернемся да, к вот этой автоматической серии писем, да, про которую мы говорили. Помните, да? И посмотрим э -э, на статистику. Что важно, важно постоянно тестировать автоматические серии писем, потому что. А, к примеру, да, мы сменили время отправки второго письма с 8, с, 8 на, с 8 утра на 9 утра и увеличили открываемость. А, Тоже, что мы еще сделали. Да, сменили день отправки третьего письма с третьего на четвертый и также открываемость увеличилась на 2%. Вот за счет таких небольших тестов, да, которые позволяют нам а, как-то... да оптимизировать рассылку, мы можем очень быстро и эффективно поднимать результативность таких автоматических писем. Если будем тестировать там, не знаю, там отправку там, через какой-то период времени, допустим, протестировать сначала, что письмо отправилось через час, а потом через полтора часа, и сравнить результаты там, по конверсиям и открываемости писем. Вот в данном случае мы нашли такие две, два интересных результата. И еще что может быть интересно, мы также какие-то тесты у нас наоборот снижали результативность, поэтому мы откатывали тест назад и продолжали искать, продолжали искать какие-то интересные варианты, ставили гипотезы, их подтверждали, либо опровергали. Поэтому какие здесь еще могут быть идеи? Это серия из 3-7 писем да, в качестве такой welcome цепочки. Это постоянное тестирование рассылки, это, это различные серии писем под различные действия. Мы с вами, коллеги, поговорили про триггерные письма. Мы с вами поняли, что триггерные письма отправляются тогда, когда человек что-то совершил или не совершил на сайте. Мы посмотрели конкретные примеры писем, да, письмо забытой корзины, welcome-серия писем, письмо, допустим, там, welcome-серия цепочек до да, из трех писем. Я вам привел несколько вариантов, да, тоже еще идей по тому, какие письма можно внедрять в вашем интернет магазине. Теперь мы с вами переходим к транзакционным письмам. Это второй блок автоматических писем, который тоже имеет свои особенности. Транзакционные письма – это те письма, которые так или иначе связаны с транзакциями, то есть с покупками. Что это значит? Это значит, что, к примеру, вы купили товар, и вам на почту приходит письмо, как вот здесь да, вы видите. Спасибо за покупку, за покупку, да, вы купили там такую-то мышку. Или, допустим, спасибо за покупку, ваш товар передан в отдел доставки. Или там ваш товар задел доставки, там забрал курьер и сейчас он едет к вам, будет через три часа. Все это транзакционные письма, которые непосредственно связаны с транзакцией. Здесь на слайде вы видите пример такого одного из транзакционных писем с предложениями оценить интернет магазин. Вы видите, да, что сначала поставлен товар, который человек покупал, и затем мы предлагаем а, оценить интернет-магазин, ну, в частности, на Яндекс Яндекс.Маркете. А какая особенность есть у этого письма? Это письмо рассылается, во-первых, не всем, оно рассылается только тем, кто, кому товар был доставлен, то есть в CRM-системе, да, грубо говоря, помечено, да, что товар был доставлен, и отправляется тем, кто а, не отказался от, от товара в момент, когда да, он уже был доставлен, или кто не осуществил возврат этого товара в течение двух дней. Соответственно, это письмо отправляется ориентировочно через пять дней после того, как человек купил продукт. И по статистике около 5% людей э -э оставляют свои отзывы, что, согласитесь, очень-очень неплохо. Э -э Движемся с вами дальше, коллеги. Еще одно интересное письмо, это письмо с опросом покупателей. Соответственно, когда, к примеру, через полгода после первой покупки, мы можем спросить нашего клиента о том, как вообще ему в целом процесс покупки, задать какие-то вопросы по самой схеме покупки, не нагрубило ли ему курьера, не нагрубило ли ему колл-центр, а, а, доставилось ли ему товар в срок, будет ли он рекомендовать наш, э, наш интернет-магазин а, другим своим товарищам. А, в, в результате что мы можем получить за счет такого письма-опроса? Во-первых, мы можем понять их поведение, то есть э, задать людям такие вопросы, которые позволят оценить, как он... Предпочитает покупать через э, телефон или через э, интернет-магазин. Мы можем понять, как, как мы будем сегментировать наши пользователи, да, то есть по каким когортам, да, по каким сегментам. А, допустим, мы четко увидим, что в, нашем, там, в нашей компании, да, в интернет-магазине 800% женщин, 20% мужчин. Да, из этого тоже можно делать какие-то предположения. Можем понять, какой возраст, да у наших пользователей, и тоже из этого делать какие-то предположения и корректировать способ коммуникации. И в-третьих, мы можем рассчитать и, так называемый индекс NPS, то есть Net Promoter Score, который позволяет оценить, насколько люди готовы рекомендовать ваш продукт, вашу компанию. Соответственно, если этот индекс равен 9, больше 9, то есть 9 или 10, значит все круто, вы отработали отлично и вас готовы рекомендовать. Если меньше, то ну, это скажем так, нормально. Вот. Если меньше, по-моему, 6 или 7, то это значит что все очень плохо, нужно что-то срочно менять. Так вот, мы также в анкете предлагаем задаем следующий вопрос. Готовы ли, готовы ли вы рекомендовать наш интернет-магазин или наш продукт своим друзьям? и там поля от 1 до 10, соответственно человек вписывает и далее все это автоматически вычисляется. Все это можно, повторюсь, сделать через такое письмо опросы и получать нереальное количество полезной, интересной информации и данных, которые вы будете использовать в своем бизнесе. А, какие да, еще варианты, еще идеи, то есть этот товар передан а, в службу доставки, а, затем опрос, да, про который я уже рассказал. Ну и в конечном счете это то, что товар отгружен, и его можно забрать со склада там, или из пункта выдачи. Коллеги, мы с вами как раз же заканчиваем нашу сегодняшнюю короткую беседу, но тем не менее, несмотря на то, что она достаточно короткая, мне кажется, она достаточно полезная. И здесь на слайде вы еще можете видеть три примера письма. Первое письмо это для пумы. Письмо, которое отсылается тем, тем людям, которые отписались от рассылки. Соответственно, им отсылается письмо, где предлагается подписаться заново и объясняется, что мы им предлагаем. Есть письмо для Альпиндустрии, где люди под, получают это письмо и им предлагается подтвердить подписку. То есть всегда приходят два письма. Да, там, первое письмо подтвердите, пожалуйста, подписку. Вот как раз-таки это и является тем письмом, только оно сделано в каком-дизайне. Мы дополнительно мотивируем людей подписаться, потому что около 20% из тех людей, которые подписываются на рассылку, в итоге не активируют ее. Соответственно, наша цель этого письма – заставить людей письмо это активировать. А подписываются заново около 5%. Что тоже хорошо, согласитесь, так бы мы этих людей потеряли, а так мы их, собственно, возвращаем. Ну вот еще... Одно письмо, да, такое триггерное, по поводу того, как раз от, от, отправляется отправляются тем людям, которые уже давно у нас ничего не покупали. Коллеги, давайте я резюмирую коротко то, о чем я сегодня рассказывал. Во-первых, мы сегодня с вами поговорили про автоматизацию email-маркетинга. Мы с вами выделили две группы писем, это триггерные и транзакционные письма. Соответственно, к триггерным относятся эти письма, которые отправляются в зависимости от какого-то действия на сайте, и транзакционные письма, которые напрямую связаны с какой-то конкретной транзакцией на сайте. То есть, есть две эти группы писем и в рамках этих писем есть куча-куча-куча стратегий, которые вы можете применять в своем бизнесе. Про, про некоторые стратегии мы поговорили, я вам показал результаты. Да, Надеюсь, доказал, что все эти письма, про которые мы говорили, они реально помогают увеличивать ваш доход, оборот, при этом не затрачивая больших усилий. Коллеги, на этом доклад окончен. Прошу вас писать, звонить, заходить на сайт, если у вас возникли, возникли или возникнут какие-то вопросы по email маркетингу, с радостью с вами посотрудничаем.